Роберт Рождественский. Маленький человек. На земле на маленькой жил добыл да человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую. И однажды прекрасным утром... Постучалась к нему в окошко небольшая, казалось, война. Автомат ему выдали маленький, Сапоги ему выдали маленькие И маленькую по размерам шинель. А когда он упал некрасиво, неправильно, В атакующем крике вывернув рот, То на всей земле